Без меня, я остался там, на войне. Пуля-дура третьего дня, Молча поселилась во мне. Нес меня Серега к своим, Дождь рекой лил ему вслед. Страшно помирать молодым В девятнадцать с лет. Мама этой ночью шел дождь Над землей тихо он плыл. Он тогда хотел мне помочь. Мама этой ночью жил Проплывает тихо рассвет И встает за лесом заря. Только вот меня уже нет третий день прошел без меня. Мы с Серегой думали там, что когда вернемся домой, Долго будем спать по утрам и гулять всю ночь под луной. А когда развеялся дым и забрежил тихо рассвет, И Серега стал вдруг седым в девятнадцать четверти лет. Мама этой ночью шел дождь, на землю тихо он плыл. Он тогда хотел мне помочь. Мама этой ночью я жил. Проплывает тихо рассвет, и встает за лесом заря. Только вот меня уже нет. Третий день прошел без меня. Третий день прошел без меня Я остался там на войне Буля дура третьего дня Молча поселилась во мне Нес меня Серега к своим Дождь лил ему след. Страшно помирать молодым В девятнадцать четвертью лет Мама этой ночи шел дождь, над землею тихо он плыл, он тогда хотел мне помочь. Мама этой ночью жил, проплывает тихо рассвет и встает за лесом заряд. Этот день прошел без меня